привет и добро пожаловать на канал я Оля. Сегодня я хочу провести видео эксперимент. Я купила вот такую вот интересную штучку. Его еще называют антистресс, жидкий лизун. И наверное многие из вас его встречали. И стоит он достаточно недорого, очень необычная вещица. Но мне захотелось из этой штучки сделать лизуна. Если вы хотите еще подобные видеоэксперименты, где я покупаю лизунов и переделываю их в слаймы, то обязательно ставьте лайк этому видео. А сейчас мы с вами начинаем. Вот у нас тарелочка, здесь я уже приготовила клей, развела его немножечко с водой. И сейчас сюда мы будем резать наш антистресс. Он такой скользкий, прям невозможно его удержать в руках. тихо-быстрится во все стороны. А это какие-то прям золотинки, чисто дождик настоящий. Я думала, это что-то будет другое. А это прям похоже на дождик. Резиновая штука и внутри дождика. Можете взять любое масло, какое вам понравится. Масло просто нашему слайму придаст блеск. Надеюсь, что у нас с вами все получится. Теперь мы будем добавлять наш загуститель. У меня разбавленную бура с водой. Да, у нас начинает выучаться слайм. Ой, очень неаккуратно вылилось мимо. И теперь главная задача это очень все хорошо перемешать. Минут 10-15 мешать это точно. И потом посмотрим получится какой у нас слайм. Ребята, у нас из этого лизуна прозрачного получился очень классный слайм. Он настолько здоровский и так здорово хрустит. А еще из него получаются прекрасные пузыри. Надеюсь, что у меня сейчас получится. Какая красота. Еще разочек сделаем с вами. Пузырь. А сегодня я заканчиваю свое видео на прекрасной ноте. Хочу сказать, что спасибо, что вы смотрите меня и подписывайтесь на мой канал. Мне очень приятно. И всем пока. Встретимся завтра в следующем видео.